Затравленный, злой. Будто весь чем-то липком, Измазанный грязью ненужных конфликтов спешу, Легкие ярости наполняя. Пустой, как дешевая пьеса для скрипки, Мечтаю скорей докатиться до края, Потратить себя на одного человека, как жаль, Что вскоре я стану помехой. Слишком тяжелый эмоциональный багаж, с таким далеко не уехать и неясный мандраж пробирает, когда вспоминаешь что о чем никому не расскажешь, не передашь. Да, пусть невелик еще жизненный стаж все равно. Кажется, можно перебороть свои загнанные стереотипы. Лучше бы это лечили, они а искали сотни вакцин против гриппа, ну а нам? Ну а нам нужны сил, просто чуточку сил, которых и вовсе нет. Потому попросил, за двоих попросил Увеличить совсем на немного резерв, подсказать Как не зависеть от тех, кого в сердце хранишь, научить Каждой клеточкой верить в людей, как спастись Когда ты так долго молчишь, чем поджечь В этих тварях душевный бордель, может быть, все наладится Будет в порядке, может быть, этим летом но пока мне нужна от тебя подзарядка Нужно подумать об этом И смысле, что ты привнесла хоть какие-то смыслы В мою оболочку бесцельно шатающуюся от хаты к хате В надежде новую порцию радости хапнуть я плетусь По разбитой сельской дороге Впереди виднеется поворот Обычно я эгоист, но пусть слышат боги Уж лучше самому задохнуться Чем тебе перекрыть кислород